Заработок в интернете. Что вы о нем знаете? Опционы, казино, ставки на спорт, финансовые пирамиды. Это все не способы для заработка, а способы для опустошения вашего кошелька. Настоящий и честный заработок в интернете это заработок на социальных сетях. И сегодня в нашем шоу «Что лучше» на разносе два самых популярных сайта по заработку на социальных сетях. VK таргет и Q Comment. Именно сейчас мы и выясним, что же лучше. И начнем, пожалуй, с vktarget.ru. Данная компания существует аж с 2012 года. И за этот период времени она обрела огромную аудиторию как исполнителей заданий, так и рекламодателей. В последнее время vktarget решил поменять свое оформление сайта и сделать его более понятным и доступным как пользователям, посещающий сайт с компьютера, так и с телефона. Оформление сайта выполнено в сине-белой цветовой гамме, что очень приятно глазу. Как по мне, цвет подобрали очень даже идеально. Не сильно броска, не сильно бьет по глазу. Такой спокойный и приятный для восприятия цвет. При регистрации на сайте у нас есть выбор, кем быть. Исполнителем или рекламодателем. Вы спросите, а в чем разница? Да ни в чем! И там, и там доступны все возможные функции сайта. В моем случае я выбрал исполнитель. Зарегистрировались и нас перебрасывает на главную страницу сайта. В правом верхнем углу находится наш профиль, нажимая на который нам освечивается пакет всех доступных инструментов сайта. Заработать, вывести, платежи, профиль, оформить заказ, мои заказы, пополнить техподдержка, выход и русский и английские языки. Нажимая на кнопку «Профиль» мы переходим на страницу, где находится общая информация об аккаунте. Также здесь есть раздел «Партнерская программа». Процент от заработанных денег, привлеченных вами рефералами, составляет 15%, что очень высоко на рынке накрутки. И такой же процент от потраченных на накрутку денег, привлеченных вами рефералов. Перейдем теперь во вкладку «Заработать». Вот, надо... Первое, что я вам рекомендую сделать, это включить уведомления о заданиях. Это очень удобная и полезная функция. Вы можете сидеть в интернете, и заниматься своими делами и параллельно включить vk чтобы вам приходили уведомления о новых заданиях. Также здесь добавили новую функцию «Ночной режим», что очень удобно, если вы залипаете на сайте в темное время суток. Здесь нам сайт предоставляет также полную статистику с нашим заработком за все время вашей работы. Также за день и неделю. А также на какой социальной сети был заработок. Следующая кнопка «Вывести». Минимальная сумма вывода составляет 15 рублей. Раньше, где-то год назад, минимальный порог составлял 25 рублей. Почему они решили пересмотреть свою политику в этой области, непонятно. Вывести можно любым удобным для вас способом. Давайте выясним, почем здесь можно заказать накруточку. Переходим в раздел оформить заказ. И что мы видим? ВК, Твиттер, Ютуб, Одноклассники и приложение Google Play. Раньше можно было заказать накрутку в Инстаграм, Facebook. Сейчас почему это сделать невозможно, я не знаю. Один подписчик в YouTube обойдется вам в один рубль. Также здесь есть оптовые предложения, которые помогут вам немного сэкономить денег. Для заданий в ВК можно отрегулировать геотаргетинг. В общем, сервис максимально прост и понятен. Он настолько популярен, что в период выборов президента России 2018 года Ксения Собчак заказывала здесь подписчиков и лайки. А также в период выборов президента Украины Юля Тимошенко также заказывала подписчиков и лайки на свои видео. Вот так вот произошло. Интересно очень. Также в есть свое мобильное приложение, с помощью которого очень удобно зарабатывать с телефона. По ВК я закончил, приступим к Q Comment. QComment.ru позиционируй себя как биржу комментариев и социального продвижения, а не какой-нибудь там сервис по быстрой накрутке. И это действительно так. Помимо поставить лайк, сделать репост, подписаться, здесь можно выполнять задания посложнее, типа написать отзыв о продукте, посетить сайт, они будут вознаграждены очень высоко. Данный сайт существует на рынке продвижения в социальных сетях более пяти лет, что значительно меньше, чем существует в VKTarget.ru. Оформление главной страницы, да и вообще всего сайта, выполнено в анимированной форме с кучей красивых картинок. Также здесь можно узнать, сколько зарегистрировано на сайте человек, сколько выполнено работ и сколько выполняется ежедневно. Дальше мы видим таблицы заказчику и автору, где подробно описаны условия работы с сайтом. Итак, входим в наш аккаунт, нас сразу выбрасывает на страницу с заданиями разной сложности. Что отлично от vktarget.ru, где задание тебе выдает сайт по порциям. Key Comment – очень большое разнообразие заданий, ресурс не ограничивает тебя в возможностях. Здесь также, как и в ИК Таргет, есть партнерская программа. 20% от заработанных денег, привлеченных рефералов, которые выступают заказчиками, получать будете вы. И лишь 10% заработанных денег авторов. Как по мне, такая система несправедливая, в отличие от VKTarget, где реферальная ставка фиксированная, и она одинакова как для исполнителей, так и для рекламодателей. Но ну, а с другой стороны, на Qcomment за задание одной и той же сложности, что и VKTarget.ru, ты получаешь намного больше. Например, подписаться на канал. В за такое задание вы максимум можете получить 48 копеек, когда в Qcomment от 75 копеек и до 1,5 рублей. В зависимости от степени щедрости заказчика. А теперь перейдем к самому главному вопросу. Сколько же мы можем отсюда вывести? И тут нам прилетает неприятная новость, что минимальная сумма для вывода составляет 100 рублей. Что очень плохо, потому что на простых заданиях эту сумму придется собирать не меньше месяца. Проверено лично. Да и к сожалению, вывести можно лишь на WebMoney или Яндекс Деньги, Так еще и за вывод берется комиссия. Хоть и небольшая, но все-таки она есть. Чего нет на ВК Таргет. Осуществляется здесь вывод чистыми без каких-либо комиссий. Поэтому, чтобы выполнять более сложные и высокооплачиваемые задания, нужно сдать экзамен. Экзамен нам открывает доступ к написанию отзывов и комментариев. Первый этап – это небольшие тесты, ответ на которые можно найти в интернете. Второй этап – это написание сочинения на вольную тему и язык, английский или русский. Отнеситесь к экзамену серьезно. Возможности пересдать нет. Минимальное количество символов 500, Без грамматических и пунктуационных ошибок. Уникальный текст более 85%. Я пытался несколько раз сдать экзамен, но все оказалось тщетно. Мне отказали. Хотя я сочинение писал сам и все проверил. Произошла такая забавная история. Написал я экзамен по английскому языку и отправил его на проверку. Прошло 10 дней, и его никто не проверил. Затем я год не заходил на q и вот я захожу в раздел экзамены, и что я вижу там? Правильно, непроверенный экзамен по английскому. Как и по каким причинам они не могли его проверить, год целый, мне до сих пор неизвестно. Но факт остается фактом. Очень похуистическое отношение к авторам. Я сразу же решил напомнить вам, что, как бы, ребята, тут у меня экзамен не проверен, висит год. Пс. На что я получаю моментальный ответ, экзамен не сдан. Вот такое вот отношение к коммент к своим авторам. На этом сайте существует ранжирование авторов по рангам, которых всего 5. И чем больше тебе ранг, тем больше ты можешь зарабатывать и получать более необычные задания. Итак, время подводить итоги. Ну что я могу сказать? Из моего опыта пользования двумя этими сайтами, я могу сказать, что ВК-Таргет лучше Q-Коммент. Потому что именно в ВК-Таргет мы можем намного быстрее заработать и вывести бабки, нежели чем в q Где на простых заданиях, еле-еле за месяц... По моему опыту, вы сможете заработать эти несчастные 100 рублей. Ну а с другой стороны, если вы хорошо знаете русский язык и умеете грамотно писать текста, текста, текста, текста, то вам прямиком в Но если вы простой юзер, как я, то вам прямиком в vktarget.ru Ссылочки для регистрации на оба сайта будут в описании. А на этом я с вами прощаюсь. Это было шоу «Что лучше?». В этом выпуске я считаю, что победил VKTarget.ru Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях, почему. Увидимся в среду в 6 вечера. Здесь же, наверное, если ничего не поменяется. Всем лайк и пока.